Как сделать простое и мощное зарядное устройство для заряда автомобильных аккумуляторов? Так для начала давайте рассмотрим схему зарядного устройства. Это понижающий трансформатор, диодный мост, вентилятор, кулер для охлаждения трансформатора и диодного моста, вольтметр и электролитический конденсатор. Разрыв соединения первичной обмотки трансформатора, которая у нас подается питание 220 вольт мы ставим предохранитель на 15 ампер для защиты от короткого замыкания так как на этом участке напряжение очень высокое и опасно диодный мост можно использовать от 10 до 50 ампер в зависимости от того какие аккумуляторы вы будете заряжать данным устройством обычный вентилятор от компьютера любой вольтметр и конденсатор на 16 вольт можно больше например 25 Емкости от 3000 до тысяч микрофарад чем больше емкость конденсатора тем ровнее будет ток на выходе нашего зарядного устройства давайте вернемся к самому главному а именно к трансформатору который составляет основу нашего зарядного устройства в интернете есть очень много материалов по созданию зарядного устройства. Как правило, это переделка компьютерного блока питания, что довольно ненадежно и дает маленькую мощность есть видео где предлагается использовать уже готовые понижающие трансформаторы которые в свою очередь довольно недешево стоят в магазинах и если подходить с этой точки зрения то проще купить уже готовое зарядное устройство но нам нужен бюджетный вариант также предлагают использовать понижающие трансформаторы от старых ламповых телевизоров например от рекорды но на сегодняшний день вы сами понимаете что найти такой телевизор практически нереально разве что в музее Самый Доступным и распространенным на сегодняшний день источником понижающего трансформатора может стать трансформатор от СВЧ печи, то есть от микроволнов. Старых и сломанных микроволновок у нас очень много. Ну, наверное, почти у каждого третьего где-то завалялась старая микроволновка. Вот тот самый высоковольтный трансформатор, который находится в СВЧ печи, именуемый еще в интернете как мод. Но разумного применения для этого трансформатора в интернете мы не нашли. В большинстве случаев этот трансформатор используют как игрушку для получения высоковольтных дуб а также для подобия сварочного аппарата но если вы попытаетесь варить таким трансформатором он проработает у вас не более 5 ну максимум в лучшем случае 10 минут а потом он просто-напросто загорится поэтому самый разумный вариант превратить этот высоковольтный трансформатор в понижающий и использовать его в полезных целях ну в данном случае как зарядное устройство для аккумулятора это пожалуй единственное разумное применение для этого высоковольтного трансформатора. Но опять же, прежде чем приступить к сборке нашего зарядного устройства, этот трансформатор нуждается в небольшой переделке. Итак, приступим к сборке. Итак, для начала необходимо спилить высоковольтную обмотку. Вот она у нас наверху. Первичную обмотку, вот эту снизу мы не трогаем. Спиливаем только верхнюю часть. Тут еще осталось. Обмотка накала. Итак, при помощи обычной ножовки по металлу начинаем спиливать высоковольтную обмотку. Итак, мы спилили высоковольтную обмотку. Но в процессе пиления будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить нашу первичную обмотку. Теперь мы просверливаем толстым сверлом отверстия в окошках и выливаем остатки высоковольтной обмотки. Итак, приступаем к высверливанию высоковольтной обмотки. Итак, вот что у нас получилось. Теперь при помощи тупого предмета выливаем остатки обмотки. Итак, вот что в конечном итоге у нас Получилось. Но хочу напомнить, что перед спиливанием обмотки проверьте работоспособность вашего трансформатора, подключив его к сети 220 вольт, подав на эти клеммы напряжение, трансформатор должен издавать небольшой гуд. Так. Сила тока нашего трансформатора, ну, в основном они киловаттники, плюс-минус 100 Вт. Будет зависеть напрямую от сечения провода вторичный обмот. Если вы хотите выжать максимум с этого трансформатора, то можно использовать максимальное сечение. Ну, примерно вот такой кабель, который можно намотать в количестве примерно 16 витков. Для начала нужно сделать 16 витков и тестером померить напряжение на выводы. То есть нам нужно получить в конечном итоге 16 вольт на выходе после диодного моста. Максимально можно выжить примерно 50 ампер тока с такого трансформатора, используя вот такой толстый провод. Лучше мотать гибким проводом, потому что это намного проще. Но в идеале, конечно, было бы одножильным проводом. Но это очень тяжело Такие окошки пропихать Толстый одножильный провод Большого сечения Ну и естественно ко всему этому Нужно использовать мощный диодный мост Ну например 50 амперный Диодный мост Такое зарядное устройство прекрасно подойдет для зарядки больших аккумуляторов большой емкости. это 90 100 ампер часов зарядный топ будет составлять примерно 20-30 ампер если такое мощное зарядное нам не нужно то можно использовать более тонкого сечения провод например как вот этот вот его будет намного проще и удобнее наматывать и вот даже вот можно использовать одножилильный. Лучше использовать медные провода, так как они лучше всего проводят ток и в отличие от алюминиевых не так нагреваются. И мы будем собирать зарядное устройство для максимально емких аккумуляторов. Там мы будем использовать мощный диодный мост и многожильный провод большого сечения. Я уже заранее намотал один из трансформаторов, чтобы не затягивать процесс сборки. И на примере короткого провода покажу, как делает самомод вставляем в левое окошко наш провод вставляем в запас ну, примерно такой длины и через окошко по часовой стрелке данных трансформаторов производим его на вставляем провод задней окошкой протягиваем вставляем крайнее левое переднее опять протягиваем желательно это делать литок к литку и таким образом делаем 16 витков. Ну и по завершению мы да, получаем вот такой трансформатор с вот такой вторичной обмоткой. В качестве корпуса мы будем использовать обычный компьютерный блок питания. Необходимо будет открутить вентилятор и поставить его наоборот, чтобы он задувал воздух вовнутрь. Теперь заранее установим разрез одного из проводов наш 15 амперный предохранитель вот что у нас получилось В качестве предохранителя подойдет вот такой обычный 15 амперный автомобильный предохранитель трансформатор необходимо будет ставить вот на такие обычные картонные прокладки чтобы при возникающей магнитной индукции корпус нашего зарядного устройства не вибрировал и не создавал дополнительный гул вот таким образом трансформатор будет размещаться внутри нашего корпуса Корпуса. и также сверху необходимо будет обжать трансформатор толстой прокладкой прикручивать его не обязательно трансформатор очень массивный и при закрытии крышкой он плотно прижмется корпусом при сборке устройства мы используем вот такой диодный мост радиаторный на 50 ампер если мы используем в качестве вторичной обмотки максимальное сечение как вот это то диодный мост обязательно нужно садить на радиатор так как мы сделали это в нашем варианте. Если же мы используем обмотку или две обмотки меньшего сечения, например, как это, примерно 1,5-2 миллиметра жила, то диодный мост, иначе говоря, с зарядным током до 10 ампер, диодный мост можно смело устанавливать на волк, прямо на корпус нашего зарядного устройства изнутри. И этого будет принудительного охлаждения И нашего вентилятора, будет достаточно для охлаждения диодного моста. Но если мы, как в нашем варианте, используем мощное устройство свыше 10 ампер, то необходимо диодный мост обязательно ставить на радиатор, иначе он сгорит. Но, к сожалению, радиатор внутри уместить не получится, так как это максимально миниатюрная коробочка для такого устройства. У другого больше корпуса у меня нет. Конечно, не совсем солидно выглядит, но это неизбежная мера. Вот мы видим диодный мост. у нас. Сидит на радиаторе. Радиатор мы использовали от компьютера, который раньше охлаждал микропроцессор. На термопасте без вентилятора. Вентилятор мы сняли достаточно абсолютно самого радиатора. Дополнительного охлаждения не требуется. Если подключить устройство к аккумулятору, при этом не подключив его к сети, мы можем использовать его как тестер. Вот, аккумулятор у нас, в принципе, заряженный, показывает 12,5 вольт. Такое устройство для аккумуляторов 30-50 часов будет являться как пускозарядное. Для максимально емких аккумуляторов 90-100 часов это уже будет являться зарядным устройством. Итак, давайте подключим сеть зарядное устройство, и при помощи нашего вот... Переделала амперметра, это был миллиамперметр. Мы поставили дополнительный шунт, подогнали его, и теперь он показывает амперы, то есть шкала 5, 10, 15 и 20 ампер. Давайте посмотрим зарядный ток уже заряженного аккумулятора. Итак, мы видим 15 ампер. В зависимости от сопротив... внутреннего сопротивления аккумулятора зарядный ток составлял бы от 30 до 50 ампер. И так осталось сидеть верхнюю крышку и устройство готово к эксплуатации. Можно помазать обычным клеем момента, чтобы крышка у нас не дребезжала. Лучше делать это каким-нибудь силиконовым герметиком. И в заключение одеваем крышку. Итак, наша пускозарядная полностью готова к использованию. это мощная 100-ваттная 12-вольтовая галогеновая лампа, 7-амперная. Давайте посмотрим, как быстро она будет разгораться. разжигается моментально при этом абсолютно никакой нет просадки напряжения окончание заряда мы контролируем вольтметром Оно составляет половиной, максимально 16 вольт регулятор только нашего устройства не имеет так как изначально это было задумано как специализированное устройство для заряда очень мелких аккумуляторов и в качестве пускозарядного для средних аккумуляторов. Данная схема является самым простейшим вариантом зарядного устройства. При необходимости ее можно снабдить различными гаджетами. Снабдив дополнительным оборудованием эту схему, можно сделать полностью регулируемое зарядное устройство абсолютно для любых аккумуляторов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.